В чешском городе Злин, азербайджанец Руслан Асланов спас от смерти двух маленьких чехов из горящего кафе. В одном из кафе на окраине города возник пожар, в панике люди покинули заведение, однако внутри остались двое малолетних детей одной из посетительниц. Пожарные еще не прибыли, а тем временем огонь внутри кафе с каждой минутой разгорался все больше и больше. Маленькие дети оказались фактически в огненной ловушке. Поняв, что дальше медлить нельзя, один из очевидцев, Руслан Асланов, надев на себя верхнюю одежду нескольких стоявших рядом людей, вошел в горящие здание и смог вызволить из огненного плена маленьких детей. Во время происшествия азербайджанец и маленькие дети получили легкие травмы. Отметим, что у Руслана Асланова небольшой бизнес в Чехии и Польше. Спасибо тебе, Руслан, за спасенные жизни.